Сокращение импорта запасных частей уже вызвало трудности с ремонтом автомобилей. А выход из строя системы наддува – проблема тем более серьезная. Мы побывали в гостях у компании «Ремонт Турбин-24», которая готова справиться с любой задачей, если у этой задачи есть турбонаддув. Мы достаточно солидная, большая компания «Ремонт Турбин» всех видов, начиная от легкового транспорта и заканчивая спецтехникой. То есть грузовой транспорт, трактора, комбайны и прочее-прочее. Комплектующие для техцентра поставляет китайский завод IND Turbo, один из мировых лидеров в производстве трубокомпрессоров. Причем поставки стабильны и не зависят от международной обстановки. Мы общаемся, если не каждый день, то через день с китайской стороной, с заводом Янье. Много на сегодняшний день компаний, которые, скажем так, ощущают голод, да, то есть в поставках вот именно комплектующих. Завод, наоборот, они нам пошли навстречу, они нам увеличили поставки. Ремонт начинается с диагностики. Затем приговоренную турбину разбирают и чистят специальными составами и ультразвуком. После чего детали отправляются в ремонтный цех на замену компонентов. У завода ЕНЕ самая широкая линейка. Ни Джерон, ни Боргвардер, ни Мелет. Они на сегодняшний день не имеют такой ассортимент, как имеет завод ЕНЕ. Запас деталей хранится по соседству на складе. Ассортимент у нас порядка где-то около 35-40 тысяч наименований от ремкомплектов и заканчивая там уже валами, колесами, картриджами, геометриями и прочее-прочее. Зачастую поломка турбины – это следствие другой проблемы с двигателем, которую нужно решить, иначе все повторится. Когда к нам клиент приезжает и мы понимаем, что у него вышла турбина из строя, это уже, как говорится, следствие. Но… У нас стоит задача найти причину. Там либо саживает катализатор, либо с топливной системой связан. То есть, если там даже вот одна форсунка переливает, либо не доливает, то есть уже отражается на работе самой турбины, и турбина будет работать некорректно. Именно поэтому ремонт «Турбин-24» развивает другие направления. Запущен цех по диагностике и ремонту топливных форсунок. Клиенту важно получить услугу, скажем так, в одном месте. То есть у нас очень много сейчас сервисов в Москве. Да, кто-то просто ремонтирует турбины, кто-то просто снимает эти турбины. А, а здесь все в одном месте.